25 копеек 1992 года – обиходная монета Украины. Большинство 25-копеечных монет не представляют ценности для нумизматов, но есть редкие разновидности, цена на которые доходит до 4000 гривен. По внешнему виду все монеты одинаковые. На реверсе указан номинал – 25 копеек. На аверсе – надпись «Украина» и год – Дорогой монету делают незначительные особенности Штемпина, а также сочетание разных штампов аверса и реверса. Одна из редких монет номиналом 25 копеек 1992 года монета, у которой средний зуб трезубца острый, с утолщением в верхней части. Единица даты с хвостиком, ягоды крупные, с дырочками, гурт мелкий. Если все эти критерии совпадают, то за эту монету вам дадут от 30 до 60 гривен. Следующая ценная 25-копеечная монета 1992 года стоит от 80 до 150 гривен. Если средний зуб тризубца острый и тонкий, гроздь номер два в форме тупоугольного треугольника, в гроздях номер семь и восемь черенок примыкает к ягоде, Гурт крупный с шестью насечками. Если в монете 25 копеек средний зуб трезубца острый и тонкий, грозь номер 2 в форме тупоугольного треугольника, в гроздях номер 4 и 8 не черенков и гурт мелкий, то эта монета оценивается от 470 до 630 гривен. Чтобы получить за монету 25 копеек от 100 до 150 гривен, вам нужно искать средний зуб тризубца толстый закругленный. Четыре зерна с правой стороны второго колоса. Ягоды крупные, с дырочками. Гурт мелкий. Чтобы получить за монету 25 копеек от 800 до 1300 гривен, вам нужно найти средний зуб тризубца, закругленный, толстый. Буква «И» внизу с хвостиком, который упирается в букву «Н». Вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника. Гурт выступающий. И самые дорогие 25 копеек 1992 года, на которые можно жить целый месяц, это 25 копеек штампа 4BAM. Их цена составляет от 3300 до 3600. Что нужно искать? Всего один критерий. Выпуклый щит и в нем вдавленный трезубец. Английский чекан. Если этот ролик был вам интересен и полезен, Тогда оцените его лайком и поделитесь с друзьями. Всем спасибо за просмотр. Если хотите и дальше больше узнавать о монетах мира и их ценностях, подпишитесь на канал. Всем пока!